Новый опыт вряд ли войдет в вашу старую жизнь. Интеграция нового опыта — это создание новой жизни. Люди суетятся по своим каким-то мелким частным делам и так далее. И в этих всех формах ты не находишь себе места. Тебе там места нет. Нужно сделать, создать свое место. Со всех сторон идет атака на все доброе, светлое, чистое, на любовь и так далее. Теперь, видите ли, спасать нельзя. Она обнимает людей, все, больше ничего вообще. Вообще больше ничего. Если вы нашли свое, то у вас начинает переть вот энергии, да, и на эту энергию начинает что-то притягиваться. Кревлецкий дворец уважится. Вот так работала вот эта вот энергия. Человек приходит, говорит прямой текст. Прямой текст. Ты его слушаешь, но ты его не понимаешь и не воспринимаешь. Обычные русские слова, никакой мистики, ничего. Но когда этот человек уходит, ты чувствуешь, блин, что-то прокололось. Смотрите внимательно кто и что говорит, будьте открытыми, но в то же время не будьте дураками. Каждый, практически без исключения, когда вернется домой, почувствует, что вот да, вот это были прекрасные дни, замечательный отдых, открытие, озарение, прорывы, трансформации. У кого-то чудо. На каждом ретрите рождественском, и не только рождественском, особенно на рождественском, у кого-то происходит чудо. Но это все осталось там. А вот я вернулся домой. Здравствуй, дом, милый дом. Фу, надеваю свою, как один мой знакомый говорил, волчью шубку. Э, или вот э, Александр говорил, значит, бронированный жилет. Бронежилет. И понеслось все по-старому. Дело, конечно, ваше. Вы можете вернуться в старый, если захотите. Но я вам расскажу я о своем опыте. Я вам рассказываю всегда. В первую очередь о своем, конечно же, опыте. И о опыте многих других людей, как сосказано знакомых. Вы можете... Сохранить то, что вы здесь приобрели. Можете сохранить. Порой это бывает очень трудно. Бывает не так трудно. Бывает относительно легко, когда вы общаетесь с такими же людьми. Но все равно, еще еще раз повторяю, будет зависеть от вас. И вы столкнетесь с такими ловушками. Вот такие ловушки, допустим, да, да что это дает? Да все равно же все вот это вот так живут. Ну хорошо отдохнули, да, ну а все прошло. Да ну ее, что-то неохота, да потом и так далее. Старые связи будут вас очень сильно тянуть. Не нужно с ними бороться, я не рекомендую их обрывать. Просто активизируйте новые связи, новые состояния, и тогда старые связи будут постепенно перестраиваться. Есть одно очень большое заблуждение, оно совершенно очевидное, но тем не менее очень распространенное. Человек говорит так, я получил духовный опыт, даже трансформацию, а, и теперь я хочу соединить это со своей жизнью, то есть интегрировать, да, все говорят, и я говорю, интегрируйте в свою жизнь. В чем же состоит подвох? В том, что нового вина старые мехи не наливают. Новый опыт вряд ли войдет в вашу старую жизнь. Интеграция нового опыта — это создание новой жизни. Вы интегрируете новый опыт не в свою прежнюю знакомую вам жизнь, а интегрируете во что-то новое в новые знакомства, в новые связи, в новое общение, в новые формы деятельности, еще во что-то новое, возможно даже новые профессии. Вам придется найти новые меха для того, чтобы влить туда новое вино. Даже если вы получили что-то небольшое новое. Да, как может быть вам покажется вначале. Тем не менее, даже для этого небольшого нужно найти что-то новое. Поэтому интеграция нового опыта будет происходить не в вашу старую жизнь, а в новую жизнь, во что-то новое. И дай Бог, дай Бог, чтобы вам повезло, чтобы рядом с вами нашлись те люди, которые вас понимают, поддерживают, тем более помогают, выручают даже. Дай Бог, чтобы так. Но если даже никто не понимает, не поддерживает, не помогает, а даже мешает, а есть такие люди, которым, когда они мешают, у них дополнительный запал, что я это сделаю, вот, например, я. Вот если начинают мешать, и я же сделаю нарочно, как бы, да? Ну, то есть не нарочно, а вопреки вот этому. При любых условиях, какие бы у вас не были, вы способны сохранить что-то новое. И вот э, Катя, она не напоминает мне сейчас, но я вспомнил о том, что она подошла, я спросила, как, как быть с обесцениванием? Чуть-чуть а, поясни поподробнее, что ты имеешь в виду, Катя. Ну, я получила на трансовом дыхании опыт и пережила его, вспомнила, как я была оценивательна, да, исцеляла людей. У меня теперь лев, с которым я не знаю, как ехать в поезде. И возвращаясь туда, ну, и куда я куда все это девать, богатство. Но тут значит неправильная опять терминология, не обесценивание, наверное. Я просто... кому это надо? Кому это надо, это, да, это другое дело, это большая-большая ловушка. В свое время я с этой ловушкой боролся буквально несколько лет. То есть ты с утра встаешь и у тебя мысль такая глобальная, вот вообще никому не надо. Ты видишь вот эту свою старую жизнь, видишь люди суетятся по своим каким-то мелким частным делам, и так далее, и в этих всех формах ты не находишь себе места. Тебе там места нет, нужно сделать, создать свое место. А сделать, создать свое место помогут э, вам ваши друзья, знакомые, поможет наше движение и так далее. Постепенно это делать, все с этим сталкиваются, вот Володя тоже говорит, я вас прекрасно понимаю, но как, сейчас секундочка Саша, но, как я часто повторяю, вот представьте, только представьте, я был вообще один, никакой информации не было ни о родных душах, ни о чем. Вся эта духовность не была популярная. Я пришел просто из бизнеса. И вдруг вот это все ухнулось, и ничего, и полная пустыня. И все-таки как-то выкарабкиваешься. И я не желаю никому такого, просто говорю, что бывает гораздо хуже, у вас сейчас есть много возможностей для поддержки. Ответ на вопрос, как быть с обесцениванием, нужно сделать шаг и в какой-то момент кто-то это очень оценит. У меня было в свое время такое колоссальное желание, даже не назовешь, оно было абсолютно всеобъемлющим, мне нужен был один, хотя бы один, единственный человек, которым я мог бы это все отдать, то, что у меня внутри, и он мог бы это взять. Таких людей не было несколько лет. Сейчас скажу точнее сколько. Около двух лет не было. И это было вот буквально каждый день. И когда у вас это есть, желание, даже несмотря на то, что мысль такая, что это никому не нужно, появится хотя бы один человек, который будет очень сильно нуждаться, который это возьмет, который будет благодарен, и вы Почувствуйте, что вы не обесценены, что вы кому-то нужны, то, что вы даете очень нужно. А если у вас какая-то особенная миссия предназначения, вы увидите, как вы человека спасли, спасаете. И раз уж об этом зашла речь, да, со всех сторон идет атака на все доброе, светлые, чистые, на любовь и так далее. Теперь, видите ли, спасать нельзя. Любить нельзя, болезнь. Спасать нельзя, мешаешь. Можно бухать, ну, нужно все, что угодно, никто не просит. А вот такие вот вещи делать нельзя. Можно. Если ваша миссия, предназначение — спасать, можно. А если вы лезете со своим спасением, а человек отмахивается, тогда нельзя. Но ваше дело — найти этого человека, которому нужно, можно. И пожалуйста, и можете и спасать, например. Или можете просто вот, как Володя, Володя говорил, живет в Индии женщина, а Амма ее, по-моему, зовут, что ли, забыл. У нее просто глобальный бизнес, невероятный огромный бизнес. Что она делает? Она обнимает людей. Все больше ничего вообще. Вообще больше ничего. Вообще больше ничего. Она в день обнимает там несколько сотен человек, иногда по пару тысяч человек. Больше ничего не делает. Все остальное выстроилось вокруг нее. Город. У нее там ашрам стоит на каком-то полуострове. Она через полуостров мост построила, чтобы люди приходили в ее ашрам. Там ашрам, по-моему, девятиэтажный. В этом ашраме как в Улье постоянно все гудит. Книжки какие-то продают. Я не знаю, что там можно сделать. Просто обнимает. Если вы нашли свое... Если вы нашли свое, то у вас начинает переть, вот энергия, да, и на эту энергию начинает что-то притягиваться. И пусть сегодня это елочная игрушка, завтра что-то еще притянется. Но нужно действовать. Действовать нужно. Ну и мой, конечно, совет действовать на высших вибрациях, потому что, если вы сейчас начнете... Так вот, так вот на прополую всех обнимать везде подряд. У нас не Индия, у нас не поймут. Вот, Александр, что-то хотел сказать. Да, я хотел рассказать пример интеграции. У меня было так, что ну, я занимаюсь своим же делом, и когда я эти энергии проработал, когда я понял, что это и как как как с этим взаимодействовать, то у меня э, ну, на американский взгляд это э, как ну, у вас улучшился бизнес. Вы стали зарабатывать больше денег. Ну вот, а, как американцы вот, отмечают. А я это видел, что вот эти энергии начали действовать. Почему? Потому что ко мне стали поступать люди, причем они, они так поступали, они мистически поступали, например, если я вот ну такой американский подход ты даешь объявление тебе нужен человек в работу какой-то и там ты его или не можешь найти или приходит что-то не кондиция какая-то а тут а, приходит человек и он такой вот прям он заряженный он вот прям ты видишь что он посланный человек он вообще не случайный и там какие-то мистические такие моменты потом он потом через какое-то время он мне рассказывает говорит я ну у него был кризис что-то там все разрушилось, там жена убежала, имущество все забрала, он там пьянствовал там, неделю, по-моему. И потом, когда вышел из этого забоя, думает, да, надо ехать вот в Подмосковье, пошел к какой-то гадалке, она ему нагадала, говорит, иди вот, вот сюда, вот, там, там будет такой человек, вот ты к нему иди, и там вот у тебя все будет, все будет очень хорошо, пока ты вот будешь с ним, там каким-то таким меня назвала таким словом, которое гордыня пробуждает. Я ну, не буду употреблять даже его. Вот. Но это он мне признался. Вот. И, и мы с ним работали, и там прям вот все прям вот так перло, росло, росло, пока его гордыня не обуяла. Вот все, все это вот работало. Потом мы ну, с ним расстаемся. я Главное не вот этот рост для меня. Потом приходит какой-то другой человек, другой человек. И, а, и с заказчиками точно так же. Заказчики, заказчики вообще какие-то тоже мистические стали появляются. Совершенно другого качества. Другие вообще. Ну, например, этот Кремлевский дворец заказчик. Несколько лет. Или там тоже крупная фирма такая. Большой театр. Да, Мариинский. Center. Ну такие вот прям. Причем они меня уговаривали, говорят, сделайте для нас, вот нам надо вот это, а я, я как-то там отнекиваюсь, там ухожу, тяну время, все, они терпеливо еще и еще, еще, еще напоминают, и я, я думаю, ну надо действительно жить, надо же. Креблёвский дворец улажится. Вот. Вот, вот так работала вот эта вот энергия. Да. То есть я... Ну, может быть, потому что у меня... Вот, ну, как вот этот старый мир, он немножко как-то... Вот к этим энергиям имел отношение хоть какое. Поэтому я как, ну, по старым речесам немножко выходил. Вот а, а вот... вот ну, в семье там ну, как-то все вот по-старому, и там, там потом трудно что-то переделать было. Но я тоже заметил такое, что стоит мне просто в новых энергиях работать, и люди отвлекаются. Они этого ждут, они подсознательно этого ждут, и когда они видят это, они отвлекаются. Да. Ну вот Александру очень повезло, очень повезло, конечно. Да, у меня может быть какой-то такой гармоничный случай? Но, да, очень гармоничный но, случай. мне кажется, как как только ты начинаешь действовать в новых энергиях, то все притягивается, все отвлекается. И, и внимательно, если смотреть, то ну, люди эти будут посылаться, надо просто их ну, как, увидеть. Да, да, да. А, да, увидеть людей, увидеть события. Иногда события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 Поэтому нужно очень внимательно наблюдать, особенно сейчас, по окончании ретрита, пока вы раскачаны, пока наполнены, кто к вам подходит, какие слова говорит, особенно если это повторяющиеся слова. Допустим, один человек подошел, что сказал, вы не поняли, другой подошел, примерно то же сам сказал, да? Например, или какие-то другие вещи. Вариантов много будет. Внимательно смотрите, слушайте. Конечно, не сходите с ума, будьте... В твердом разуме, в трезвом рассудке. Но воспринимайте мир немножечко мистический. вот сейчас, особенно после ретрита. Какие он посылает вам знаки? В общем, замечайте, замечайте, какие знаки вам посылает судьба, пространство, другие люди, чего они вам говорят, может быть, куда направляют и так далее. Замечайте это, пользуйтесь той наработанной энергией, которую вы здесь получили, себе во благо, другим людям тоже во благо. И будьте более открытыми, будьте более внимательными. И как я часто делаю, может это не этично, но периодически я привожу слова Христа, который говорил, будьте мудры, как змеи, и просто, как голуби. То есть смотрите внимательно кто и что говорит, будьте открытыми, но в то же время не будьте дураками.